Здравствуйте, друзья! Это вторая и самая важная часть видео о выборе кухонной вытяжки. И она будет полезна абсолютно всем, кто имеет отношение к данной теме. Это и мебельщики, и продавцы, и потребители. Я расскажу о таких важных параметрах кухонной вытяжки, как уровень шума и производительность, которые еще часто путают с мощностью. Именно при подборе этих показателей очень многие допускают ошибки, исправить которые можно лишь купив новую вытяжку. Происходит это потому, что как в интернете, так и на ютубе практически нет достоверной информации по этому вопросу. В видео очень много скучной теоретической информации, но чтобы во всем разобраться, досмотрите его до конца. Если у вас все же останутся вопросы, милости прошу в комментарии. Уровень шума измеряется в децибелах. Но децибел – это не единицы измерения, как, скажем, килограмм или метр. Это лишь сравнительное значение, показывающее, во сколько некая величина больше, либо меньше опорного значения, под которым подразумевается минимально различимый человеческим ухом звук. Это и есть условно 0 децибел. Понять эту заумную фразу проще в сравнении. Уровень шума живой квартиры с мебелью составляет примерно 30-40 децибел. Если под окном не проходит автострада – Моя речь это примерно 50-55 дБ. Среднестатистическая кухонная вытяжка на максимальной скорости издает шум 55-65 дБ. Хорошая тихая вытяжка на максимальной скорости 44-45 дБ. Именно с учетом этих значений большинство подбирают параметры своей вытяжки. Это логично, но на максимальных оборотах вытяжка работает только в случае какой-то нештатной ситуации. Все остальное время она работает на первой максимум на второй скорости, а здесь уровни шума уже могут существенно отличаться. Рассмотрим конкретный пример. Две вытяжки со схожими характеристиками. У первой уровень шума 58 дБ, у второй 64 Какой Какое отдать предпочтение? На первый взгляд первой модели, но посмотрев на уровни шума на минимальных оборотах, оказывается что вторая вытяжка почти в два раза тише. 35 дБ это примерно вот. 42 дБ это примерно вот. Запомните, выбирать вытяжку лучше по минимальному уровню шума. Правда, на интернет-сайтах это не всегда указывается, и поэтому с этим возникают сложности. Поэтому этим лучше... Заняться в конце, когда уже несколько моделей вытяжек с другими подходящими характеристиками будут отобраны. На бюджетных моделях до 5-6 тысяч рублей этим вообще можно не заморачиваться, так как там все плохо. Производители зачастую идут на хитрость, указывая либо заниженные показатели, либо не указывая их вовсе. Также уровень шума зависит от материалов, изго... из которых изготовлен корпус вытяжки, качество изготовления, а также сбалансированности Вент-агрегата, то есть электромотора и крыльчатки. Зависит и то, как и чем подключена вытяжка к системе вентиляции. Но это уже тема для отдельного видео. Также прямая зависимость от производительности. Чем она выше в своем классе, тем выше уровень шума. Производительность показывает, какой объем воздуха способна пропустить через себя вытяжка за единицу времени. Измеряется в метрах кубических в час. Именно при расчетах производительности ошибаются очень многие. Происходит это из-за нехватки достоверной информации. В интернете все тупо копируют одни и те же статьи, не имеющие отношения к действительности. На ютубе также полно уже специалистов. Давайте послушаем, что они нам рекомендуют. Для того, чтобы правильно подобрать мощность вытяжки, необходимо площадь кухни умножить на высоту потолка, на норму воздухообмена равную 12, и на коэффициент резервной мощности 1,6. Ведь правильно подобранная вытяжка должна перегонять воздух в кухне 10-12 раз. Что здесь смешного, я сейчас поясню. Многие специалисты путают понятие мощность и производительность. Они хоть и взаимосвязаны, но все таки разные понятия. Мощность измеряется в ватах и показывает, насколько энергозатратно ваше устройство. Если заморочиться, зная мощность и производительность, можно высчитать КПД устройство. Чем ниже мощность и выше производительность, тем КПД выше. Соответственно, ваша вытяжка более эффективная. Это, конечно, мелочь, можно и оговориться, но все же интересно, какая мощность моего автомобиля в метрах кубических? Еще мне очень нравится так называемый коэффициент резервной мощности 1,6. То есть абсолютно неважно, каким воздуховодом подключена вытяжка к системе вентиляции. Таким или таким? И какая его длина? 0,5 метров или 5 метров? Видимо, не играет никакой роли, но главное умножить на 1,6. Не на 1,5. И не дай бог на 1,7, а на 1,6. Норма воздухообмена 10-12 раз. Вытяжка не может поменять воздух в помещении 10-12 раз за час. Эти цифры прописаны в санитарных нормах и относятся к принудительной системе вентиляции помещения. Вытяжка, хоть и относится к принудительной системе вентиляции, но у нее другие цели и задачи, а именно удалять либо отфильтровывать загрязненный воздух из зоны приготовления пищи. Именно эта ключевая фраза прописана во всех инструкциях, и именно ее я просил вас запомнить в первой части видео. Запомните эту фразу, она очень важная. Более того, вытяжка практически не захватывает воздух, расположенный выше ее установки. Проведем простой эксперимент. Вентиляционщики используют для проверки специальный цветной дым. Но нам хватит и обычного вейпа. Если, как говорят, вытяжка должна удалять весь объем воздуха хотя бы 10 раз за час, то один цикл должен длиться минут 6. Далее видео без клейки. Я просто его ускорил несколько раз с таймером. Как видим, пара внизу ушел. А под потолком остался практически нетронутым. Конечно, конвекцию никто не отменял, воздух нагреваясь, поднимается вверх, остывая, опускается вниз. Но происходит это очень медленно и уж точно не 10-12 раз за час. Ни в одной инструкции нет ни прямого, ни косвенного указания на объем помещения. Возможно, все производители вытяжек настолько тупые и невнимательные, что забыли это указать. Может быть. Возможно, это и не нужно писать, так как товар уже куплен. Может быть. Но причины всей этой хинеи совсем в другом. Нами руководят торгаши. Правильно, дядь Миш. Производительная вытяжка в своем классе стоит всегда дороже. Продать дорогую модель проще обладателю просторной квартиры с большой кухней, нежели обладателю хрущевки, где кухни микроскопические. Это, конечно, не аксиома, но в торговле это работает. Второй фактор – психологический. Продавец-консультант, оперирующий умными формулами-расчетами, покажется более убедительным, чем тот, который просто ткнет пальцем. А все вот эти товарищи – они маркетологи, продавцы, но не технические специалисты. А как же быть с квартирой студии площадью хотя бы 30 квадратных метров и высотой потолка 3 метра? По сути, вся квартира – это кухня. 1700 кубов – это уже промышленная вытяжка. А ведь квартира студии бывает и большей площади. Как же правильно подобрать производительность вытяжки? Если вы живете в частном доме и планируете вывод вытяжки на улицу в непосредственной зоне ее установки – то можете покупать любой производительности, ограничений нет. При коротком воздуховоде соответствующего диаметра сопротивление в нем минимальное. Если работа в вытяжке планируется только в режиме рециркуляции, то есть использованием угольных фильтров, можете покупать любой производительности, но желательно не ниже 250 кубометров в час. Угольные фильтры создают дополнительное сопротивление, и слабенькая вытяжка будет плохо справляться со своей работой. В квартире при подключении к общей домовой системе вентиляции основополагающим фактором является пропускная способность вашего вентканала. Просто запомните три цифры. Для вентканала диаметром 100 мм она составляет 180 кубометров. Для диаметра 130 мм 300 кубометров. Для диаметра 150 мм 400 кубометров. К этим цифрам прибавляем 50% и получаем оптимальную производительность нашей вытяжки. 50% это как раз и есть коэффициент резервной мощности, так как вытяжка в штатном режиме работает на первой, максимум на второй скорости. Все проще некуда. Не все понимают эту простую истину. Многие, купив вытяжку большой производительности, подключают ее к вент-каналу маленького сечения. И потом сетует, что вытяжка шумит и ею невозможно пользоваться. Вытяжка не компрессор, она не может протолкнуть больше воздуха, чем способен пропустить вентканал. Воздух начинает резонировать, создавая дополнительный уровень шума. А вентиляционный агрегат вытяжки, пытаясь преодолеть сопротивление, начинает работать на повышенных оборотах. Это также создает дополнительный шум. Точно такой же эффект у пылесоса, когда что-то застревает шланги. Эти цифры весьма приблизительны и могут немного отличаться из различных факторов: строение самой вентшахты, гладкости ее стенок, степени засоренности, а также погодно климатических условий при различных значениях температуры снаружи и внутри помещения. Тяга в веншахте может быть очень хорошей, временно отсутствовать, либо может наблюдаться эффект опрокидывания тяги, так когда задувает внутрь помещения. Есть мнение, что при подключении к системе естественной вентиляции вытяжка с большой производительностью будет докучать вашим соседям. Если вентиляция в вашем доме исправна, то это не так. Она будет докучать только вам, своим излишним шумом. Более подробно о строении вент-канала в вашем доме я расскажу в следующем ролике. А также как и чем подключается вытяжка к системе вентиляции. О всех нюансах и тонкостях выбора расходных материалов и работе с ними. Итак, подведем итоги, как выбирать вытяжку. Выбираем тип устройства, например, встраиваемая вытяжка с выдвижным блоком. Подбираем ширину вытяжки, которая должна соответствовать варочной, либо быть больше ее. Выбираем ценовую категорию, чтобы не выйти за рамки бюджета. Подбираем оптимальную производительность, исходя из площади вентканала, а не площади помещения. Определяемся с типом управления и подсветки, если это важно для вас. Выбираем модель с самым низким уровнем шума на первой скорости. Характеристики выбранной модели лучше сравнить на нескольких сайтах, так как бывают неточности. Можно оформить заказ. Спасибо, что досмотрели этот скучный ролик до конца. Искренне надеюсь, что воспользуясь моими советами, вы вспомните меня добрым словом. Мне как сборщику абсолютно не важно, купите вы вытяжку за 3000 рублей или за 300 тысяч рублей. Будет она слабенькой или сверхпроизводительной. У меня цена монтажа зависит только от типа вытяжки и от сложности выполняемых работ. Хочу попросить вас скачать данный ролик и разместить на своем аккаунте YouTube. Я специально установил лицензию Creative Commons, которая позволяет это сделать с указанием авторства. Это, правда, не моя политика, а политика Ютуба. Друзья, все держится на ваших оценках и комментариях. Для меня это очень важно. Удачных вам покупок! А с вами был я, сборщик мебели, Герасимов Вячеслав.